Игорь по дороге говорит, вот у меня есть такая идея о том, что происходят концы света каждую неделю. Конец света, как день рождения, как тот же праздник, который происходит один раз в году. Мы должны всматриваться в мир вокруг нас, чтобы понять, какая деталь нуждается в доработке или вовсе в переработке. Анимировать людей сложнее всего. Красота кроется в простоте и изящности формы, особенно женского лица. Одно неверное движение карандашом и весь персонаж на смартку. В каждом из четырех парков, открытых в США и Японии, вы найдете волшебную деревню Хоксмит, где в трех метлах можно купить сливочное пиво, отведать сладости из лавки Зонка и купить волшебную палочку в магазинчике Оливандера. Мы с тобой практикующие детективы. У нас даже свой метод есть. Вспомни. Смотришь на готовую картинку, думаешь, а как-то сразу получилось, но даже... Перед тем, как Игорь начал, он перебирал варианты того, как это может получиться. Да, На было. Позапрошлом году была вот такая большая массивная иллюстрация, да. где они отбиваются от подарков.